Всем привет! Меня зовут Мария Назарова, я специалист по работе с клиентами Webcom Group. После тихого марта прошлый месяц выдался довольно насыщенным. Пять нововведений рекламы ВКонтакте увидели свет в апреле. Теперь вы можете отслеживать конверсии по пикселю прямо из рекламного кабинета ВКонтакте. Там же можно видеть стоимость конверсий. Это поможет лучше оценивать эффективность конкретных объявлений. В рекламном кабинете ВКонтакте появился новый формат для продвижения мини-приложений. Теперь привлекать трафик в сервисы можно прямо в ленте новостей. При этом объявления, которые ведут на проект из каталога, и размещены кем-либо из администрации, получат плюс 30% к ставке на аукционе. Это значит, их будут показывать чаще. Чтобы создать рекламу мини-приложения, не понадобится сообщество ВКонтакте. Достаточно добавить ссылку на сервис и оформить объявление. Можно выбирать, где показывать рекламу – в десктопной версии или на мобильных устройствах. К объявлениям можно применить все настройки таргетинга, доступные другим форматам ВК. Вконтакте начал тестировать рекламу личных страниц. Теперь можно легко продвигать личный бренд. Рекламировать можно как профиль, так и отдельные посты. Можно выбирать, где показываться – в мобильной или в десктопной версии. Оплата либо за переходы, либо за тысячу показов. ВКонтакте обновила процесс закупки рекламы и представила новую цель. В опции автоматического управления ценой», помимо уже имеющихся трех стратегий, появилась новая – «Максимум переходов». Новая цель доступна для объявлений, из которых можно куда-либо перейти по ссылке, нажатием на кнопку или сниппет. Оплата будет производиться по показам, но система их оптимизирует, чтобы объявление получило максимальное количество кликов за указанный дневной лимит. По результатам тестов, стоимость клика при использовании новой стратегии снижается на 20% по сравнению с CPC. Минимальная ставка для объявлений в ленте с оплатой за переходы снижена с 5 до 1 рубля. Тем, кто только начинает осваивать рекламу и еще не узнал свою аудиторию, CPC — это просто и безопасно. Формат позволяет спланировать бюджет и не потратить лишнего. Вы сами устанавливаете цену, которую готовы платить за каждый переход по объявлению.